Так, друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. В этом видео хочу рассказать о том, что в понедельник мы запускаем новую партнерскую программу на нашем сервисе SpoonPay. Данная партнерская программа будет привязана пока что к сервису Solus Page, конструктору сайтов, и к самому сервису SpoonPay. То есть вы, по сути, покупаете... Сервисы, да, то есть вы ими так пользуетесь, то есть оплачиваете сервисы и получаете еще возможность неплохо на этом зарабатывать, и компания вам в этом помогает. Буквально недавно мы внедрили в сервис SpunPay возможность создавать свои собственные матричные партнерские программы. Причем не просто матричные, а гибридные партнерские программы, где можно чередовать и матрицу, и линейный маркетинг, и, соответственно, подписку. То есть вы для своих продуктов можете сделать то же самое с разными вариациями. Как это будет выглядеть? То есть я сейчас вам описываю эту партнерскую программу, как она будет работать. Если вам это интересно, под этим видео будет находиться ссылочка на телеграм-чат в котором мы объявим старт, и, соответственно, вам нужно будет быстренько зарегистрироваться в этой партнерской программе и купить свой первый пакет, так скажем, и начать на этом зарабатывать. Все рефералы, которые были на сервисе SpawnPay, на SolusPage, они за вами сохраняются. Да? И если а, вы оплачиваете первый, да, то есть вперед них, них, да, соответственно, вы начинаете получать от них партнерские вознаграждения. Поэтому здесь нужно немножко вам, э, так скажем, собраться, собраться, оповестить свою команду и так далее. Те люди, у которых команды уже достаточно большие, я их знаю, и вы можете напрямую ко мне обратиться. Мы, соответственно, с вами обсудим условия. В общем, ладно, давайте начнем с самой партнерки, как она выглядит. У нас, ну, представим, что многие уже знают сервис Seven booster да? Там выглядела партнерская программа следующим образом. То есть есть один основной аккаунт, то есть мой, и короткая матрица на три места. Первое место, второе место... И, соответственно, третье место, оно, как правило, идет на реинвест. Да? То есть, с этого места мы деньги не получаем, оно дает нам реинвест и аккаунт главный, либо ваш аккаунт, он перемещается за вашим вышестоящим партнером, который вас пригласил. Но, так как мы сейчас реализовали очень интересную систему, я вам сейчас покажу, как работает эта матричная линейная партнерская программа. А стоимость пакета в месяц у нас будет стоить 990 рублей и а, оплачивать нужно будет каждый месяц, соответственно, развивая команду, развивая партнерскую программу, вы с каждым месяцем будете зарабатывать все больше и больше. Но даже на самом старте, то есть в первый месяц вы зарабатываете только по матрице и линейке, а со следующего месяца, когда идут продления, вы уже зарабатываете чисто по линейному маркетингу. Итак, что здесь будет происходить? Смотрите. А, а, с первых двух человек вы получаете по 50%. То есть, как только вы, вы приглашаете первых два человека, либо а, под вас попадают, опять же, здесь возможны переливы. А, и как они будут происходить, я вам сейчас тоже покажу, каким образом. То есть, вы получаете по 50%. 50, 50. Это что значит? Это значит, когда... У вас есть два человека, вы полностью окупаете свои вложения в использование сервисов. Третий человек, когда сюда становится, происходит реинвест. И представим, что вот это мой аккаунт, это будет главный аккаунт, который также будет блуждать по всей вот этой системе, по всей матрице и помогать другим людям закрывать, так скажем, вот эти вот короткие матрицы и зарабатывать деньги. Как только сюда становится третий человек, я с него деньги не получаю, происходит реинвест и мое место уходит, например, вот под этого человека. Но если у него уже как кто-то стоял, то я перехожу на второе свободное место. Да, таким вот образом помогаю, опять же, закрывать все эти матрицы. Но представим, что я попадаю пока что на первое место, вот сюда. И э, что происходит? Мы, э, этот человек, то есть у меня произошел реинвест, тот человек, под которого попадает мой аккаунт, это может быть не мой реферал, да, вообще абсолютно. То есть абсолютно любой человек, который сюда встал, он получает также 50% да, с этого места, с моего, 50%. А аккаунт, который стоит выше, да, как бы уже в закрытой матрице, получает 30%. То есть ему сюда идет 30% процентов от оплаты то есть 50 процентов это примерно 400 там 40 рублей 30 процентов это примерно 330 рублей да. и э, что происходит дальше то есть я закрыл первое место далее под меня попадает человек например вот сюда я выставляю человека еще одного да то есть партнера начинаю приглашать Соответственно, по моим партнерским ссылкам все люди идут под меня. По вашим партнерским ссылкам все люди, соответственно, идут под вас. То есть, например, под вас пришел человек, вот сюда, ваш личник. Вы с него получили сразу 50% сюда. И 30% опять же отправляется выше на следующий, на уровень выше, так скажем. Третий человек сюда приходит к вам. Да, то есть вы с него ничего не получаете, у вас происходит реинвест. И вы идете всегда за своим вышестоящим партнером, за тем, кто вас пригласил. Соответственно, вы, если я ваш вышестоящий партнер, вы идете ко мне вот сюда, на это место, попадаете. да? И что в этом случае происходит? Ну, либо кто-то другой попадает, не обязательно вы, неважно. То есть, может быть, я кого-то пригласил. Что происходит? Опять, с этой оплаты я получаю 50%. Далее... Вы, если вы сюда опять же попали, получаете с этой оплаты, то есть, ну, грубо говоря, вот с этого реинвеста вы получаете сюда 30%. И следующий аккаунт, третий, получает 20%. А теперь давайте с вами немножечко посчитаем математику, да, и посмотрим, как это будет работать дальше. Дальше я просто все это нарисую, ну, постараюсь, да, то есть матрички вот эти нарисовать. Ну, вот так вот, по три, да. Раз, два, три, раз, два, три. И здесь у нас получается с первого уровня мы получаем 100%, то есть 990 рублей, когда у нас закрывается. Со второго уровня мы с вами, когда у нас э, под нами выстраивается второй уровень, мы с вами получаем по 30%, это примерно 300 рублей. Раз, два, это 600, 1800 рублей. 1800 рублей. И третий уровень, который у нас также выстраивается. То есть мы, я не буду третье место сейчас рисовать, потому что мы с него ничего не зарабатываем, да, так как оно идет на реинвест. Давайте мы сейчас с вами быстренько нарисуем и посчитаем. Вот так вот, у нас получается 20%. Ну а 1000 это примерно 200 рублей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать умножить на 2, это получается примерно 3200 рублей. То есть вот таким вот образом идет распределение денег то есть от этой короткой матрицы. То есть вы постоянно с первого уровня, то есть вы можете и здесь заработать, да? то есть у вас уже аккаунт куда-нибудь переместился, вы все равно заработали еще 900 рублей и так далее. Да? То есть если вы... Сейчас пододвину немножко... Чтобы было видно, да, то есть если вы посчитаете даже просто по одному виду заработка, 1800 плюс 3200, это уже получается тысяч шесть тысяч рублей вы зарабатываете вот только с этого заполнения. Ну, учтите то, что у вас уже аккаунт вот этот вот, он же не будет ждать, пока вот эти все места заполнятся, да, он идет куда-то на второй уровень, да, то есть вы с этих людей, которые вот под вас опять попали, да, то есть вы, например, у вас реинвест произошел, вы встали сюда, вот он ваш аккаунт, вы опять заработали еще 990 рублей и так далее. Я думаю, теперь понятно. Вот такая вот интересная матрица, работать она будет, ну, говоря, работает она первый месяц оплаты. И второй месяц у вас матрица, она также остается, то есть если вы продолжаете приглашать людей или не только вы, да, команда работает, компания работает, соответственно, вот этот основной аккаунт, он всегда блуждающий, он будет заполнять все аккаунты слева направо, сверху вниз, слева направо. Вот, и, соответственно, он будет появляться абсолютно везде и может попадать также переливами, которые все любят, но, опять же, это, так скажем, такое условие переливов, как говорится, лучше не ждать, а работать самому для того, чтобы строить команду, да, которая будет развиваться, особенно в первый месяц. То есть будет совместно работать и... Матричный маркетинг, но со второго месяца, когда вы продляете через 30 дней 990 рублей, включается уже линейная партнерская программа. И здесь уже зависит от того, какую команду вы построили. То есть в первом случае вы зарабатываете и продолжаете зарабатывать по матричному маркетингу, то есть ваши матрицы продолжают закрываться, вы продолжаете зарабатывать, то есть приходят новые люди и так далее. А со второго месяца включается еще дополнительная партнерская программа на несколько уровней в глубину на несколько, давайте сейчас я вам покажу насколько, есть первый уровень, второй третий, четвертый, пятый шестой и седьмой Семь уровней партнерской программы с первого уровня, это с ваших личных партнеров, вы зарабатываете 30% всегда, партнерских комиссионных то есть это 330 рублей с каждого партнера, с продления со второго уровня вы зарабатываете 20% да, со второго уровня партнерской программы, с третьего, соответственно, 10%, с четвертого тоже 10%, с пятого уровня 10%, с шестого 5% и с седьмого 5%. Надеюсь, все видно. Так, не все видно. Сейчас пододвину телефон, потому что рисую на бумаге. Давайте проценты обозначим и так далее. Что мы с вами получаем? Если у вас 10 партнеров будет на первом уровне, давайте вот так вот обозначим. 10 партнеров вы пригласили за первый месяц. Ну, помимо того, что вы заработали здесь уже хорошие деньги, да, со следующего месяца вы дополнительно начинаете получать еще пассивный доход от продлений. И это получается... 10 на 300 рублей, да, то есть, ну, примерно там 330, это получается 3300 рублей вам приходит каждый месяц. Если эти 10 партнеров также пригласят 10, то здесь будет уже у нас 100 человек и 20% от 1000, ну, примерно, опять же, будем считать это 200 рублей, 200 умножить на 100, 200 рублей умножаем на 100, то есть прибавляем, грубо говоря, до 0, то со второго уровня вы со 100 человек будете уже получать 20 тысяч рублей. Если, соответственно, на третьем уровне эти 100 человек пригласят по 10 партнеров, то здесь уже будет 1000. Да? а в принципе на такой маркетинг пригласить и мы даем инструменты обучения достаточно просто, то есть это небольшие деньги, во-первых, есть пассивный доход, есть переливы, есть соответственно возможность помощи, опять же вашими вышестоящими партнерами, то есть вот ну, как бы как это все работает 1000 партнеров и умножаем, грубо говоря, на 10%, 10 это 100 рублей то есть тысяча партнеров на 100 рублей, то есть еще два нуля э, прибавляем, получается 100 тысяч дополнительного дохода, ну и так далее, да, то есть с четвертого уровня уже может быть там 10 тысяч человек, например. У меня, например, сейчас э, партнеров более 15 тысяч, да, то есть в, в сервисе спонпай. Соответственно, вы можете уже посчитать, что здесь, если у вас будет 10 тысяч, то вы зарабатываете Плюс 100 рублей, 1 миллион, только с четвертого уровня. Ну и так далее. Я думаю, здесь вы сами сможете посчитать. Поэтому развивать данную партнерскую программу выгодно. В любом случае, даже если у вас будет всего лишь 10 партнеров на первом уровне, вы будете полностью окупать свои вложения. В данный маркетинг даже достаточно будет трех партнеров для того, чтобы полностью окупать и пользоваться сервисами бесплатно и обучаться. Ну и, соответственно, дальше вы сможете сами развиваться. Я думаю, три партнера из вас может пригласить абсолютно каждый человек. Там за месяц, за день кто-то пригласит. Есть люди, которые по 100-200 по человек за день могут пригласить. Поэтому партнерка очень прибыльная. И плюсом к этому мы сейчас включили, точнее подключили практически уже автовыводы на Payer, поэтому если вы хотите быстро получать деньги отсюда с этой партнерки, вы сможете прям в SpoonPay очень быстро выводить деньги на Payer, то есть нажимаете кнопку, создается заявка и там раз в день либо два в день, там они автоматически вам, соответственно, выплачиваются. Мы посмотрим, как это работает, в дальнейшем возможно будет уже полностью автоматизированная система, да, которая будет выводить деньги на автомате там в течение секунды. Вот такая вот партнерская программа, и э, запускаем мы ее в понедельник. Если вы, вам это интересно, если вы хотите в ней участвовать, то под этим видео будет находиться ссылочка на специальный телеграм-чат э, предстартовый. Да, то есть это будет предстарт, у нас длится всего лишь в воскресенье и понедельник. В понедельник мы, соответственно, уже запускаемся. И в понедельник э, вам нужно будет просто подготовить денежку на карточке, там... Э, пополнить баланс, грубо говоря, для того, чтобы войти в эту партнерскую программу. Что мы туда включаем? Это будет сервис SpoonPay, VIP-тариф, то есть вы сможете делать рассылки, и а, также это а, будет сервис SolusPage, Пейдж, а, на котором вы будете создавать воронки. Я вас буду этому обучать, соответственно, а, под а, данную систему будет создана автоворонка, также вы ее все получите абсолютно бесплатно. То есть, грубо говоря, вы можете одновременно и зарабатывать, и получить хорошие качественные инструменты, которые помогут вам развивать свой бизнес. В дальнейшем будут добавляться какие-то дополнительные фишки интересные сюда. Вот. но ну, На данном этапе пока что все. Партнерка, еще раз повторюсь, будет запускаться в понедельник, поэтому до понедельника у вас есть время, чтобы сделать рассылку по своим партнерам, собрать их в свои чаты. И, соответственно, в понедельник мы с вами стартанем. И, э, в принципе, все. В понедельник я также проведу вебинар по этой теме. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Ссылочка на, старт, на чат в Телеграме будет находиться прямо под этим видео. Заходите туда, кому это интересно. Всем счастливо и пока-пока.